Знаете ли вы кого-нибудь, кто резко изменил свое поведение? Теперь они легко злятся и часто говорят о депрессивных вещах. У каждого человека своя реакция на травму и боль. Вот почему полезно узнать об этом заранее и что делать, когда возникает такая ситуация. Итак, вот шесть признаков, на которые следует обратить внимание, если вы думаете, что кто-то тайно испытывает боль. Первый – они становятся молчаливыми. Замечаете ли вы, что ваш друг или член семьи внезапно становится нехарактерно тихим? когда они больше не отвечают на ваши сообщения, не общаются в социальных сетях или не общаются с вами так, как раньше. Возможно, они интроверты по своей природе, но есть разница между интровертированностью и внезапным изменением в поведении. Если вы чувствуете, что что-то не так, есть вероятность, что они столкнулись с личной проблемой и им больно внутри. Люди обычно отстраняются от социальных взаимодействий из-за прошлых травм, что является формой защиты и предотвращения против любых эмоциональных триггеров или проблемных ситуаций. Они чувствуют себя в большей безопасности, когда остаются одни, даже если за это приходится платить ценой изоляции вдали от своих друзей. Но хотя пространство важно, социальная изоляция может быть опасной. Исследования показали, что социальная изоляция повышает риск возникновения проблем со здоровьем, в той же степени, что и злоупотребление алкоголем или выкуривание 15 сигарет в день. Когда вы знаете кого-то, кто ведет себя подобным образом, важно связаться с ним, даже если это может быть неудобно и вы можете получить негативную реакцию. Скажите им, что вы рядом с ними и вы готовы их выслушать, если они захотят открыться. Второе. Они выходят из себя. Когда человек испытывает боль, он, как правило, становится вспыльчивыми. Они могут легко раздражаться и, возможно, выходить из себя или оттолкнуть вас, когда, когда вы обращаетесь к ним. Но постарайтесь понять, что такое поведение нормально и они исходят из чувства обиды. И они делают это, потому что не знают, как пережить свою боль здоровым способом. Поэтому они проецируют ее вовне. Поэтому ваша реакция – это самая важная вещь, которую нужно учитывать. Обида на них только усугубит ситуацию и заставит их еще больше отстраниться. Вместо этого постарайтесь дать им свободу, чтобы вы все еще могли помочь им, когда они в этом нуждаются. Вы можете промолчать или поговорить с ними об этом. Скажите им, что вы чувствуете и что вы понимаете. Номер три. Они становятся безрассудными. Вы замечаете, что человек занимается в деструктивном, рискованном поведении? Иногда рисковать полезно, и они могут помочь вам стать сильнее и увереннее. Однако, если кто-то ведет себя странно безрассудно или более опрометчиво, чем обычно, скорее всего, он использует это как защитный механизм или для того, чтобы избежать боли. Иногда это курение, выпивка и переедание. В других случаях возможно. Они больше не принимают ванну, не заботятся о личной гигиене и отказываются убираться в своей комнате. Если кто-то из ваших знакомых ведет себя подобным образом, стоит поговорить с ним об этом или найти альтернативные занятия. Будут моменты, когда они не хотят разговаривать. Поэтому, если они предпочитают заняться чем-то другим, вы можете присоединиться к ним или поощрить их посмотреть фильм, поиграть в видеоигры или другие вещи, которые помогут отвлечь их от мыслей. Номер четыре. Они говорят много, говорят о темных темах. Они когда-нибудь упоминали смерть или бесполезность и тому подобные вещи? Даже если это может вызывать тревогу, это не обязательно означает, что они склонны к суициду, но всегда полезно спросить, хотят ли они поговорить об этом. Люди, которые сталкиваются с эмоциональным расстройством или прошлой травмой, склонны чувствовать себя безнадежными и чаще задумываются о своей жизни и ее смысле. Если это так, попробуйте регулярно общаться с ними и быть рядом с ними, поддерживая и поощряя, чтобы они обращались за помощью, если это необходимо. Номер пять. Они становятся все более параноидальными. Замечаете ли вы, что они придираются ко всему или становятся более циничными? Подавленная эмоциональная боль может всплыть в виде паранойи и тревоги, потому что они не хотят быть вызванными предыдущим травмирующим опытом. Например, они могут не захотеть тусоваться со своими друзьями больше потому, что им напоминают о большой ссоре, которая произошла. Поэтому они могут испытывать тревогу по поводу встреч с людьми и у них могут возникнуть проблемы с доверием. Постарайтесь сохранять открытость мышления и поставьте себя на их место. Если бы вы оказались в их ситуации, как бы вы отреагировали? Очень важно не отвергать их паранойю. Подтвердите их чувства и скажите им, что вы будете рядом с ними. И номер 6. Они всегда устают. Замечаете ли вы, что ваши друзья много спят или выглядят уставшими? Когда люди переживают плохое или травмирующее событие, у них могут быть послешоковые реакции. Такие как трудности с концентрацией внимания и усталость. Они могут не хотеть вставать с постели, есть и заботиться о себе. Когда это происходит, хорошо позволять им делать то, что они делают, это кажется им естественным. Важно, чтобы они как можно больше отдыхали и знайте, что их группа поддержки находится в пределах досягаемости. Если они не хотят есть, попробуйте предложить им поесть или попробуйте приготовить им еду. Выздоровление может занять некоторое время, и оно может быть разным у разных людей. Но если они знают, что вы, что вы готовы помочь, это повлияет на их выздоровление, процесс будет значительным. Знаете ли вы кого-то, у кого проявляются эти симптомы? Если да, то всегда есть что-то всегда можно сделать, чтобы помочь им. А если вы сами испытываете боль, пожалуйста, помните, что другие готовы помочь. Если вы знаете людей, которые могут иметь отношение к этому или извлечь из этого урок, пожалуйста, поделитесь этим с ними. Ссылки и использованные исследования перечислены в описании ниже. Если вам понравилось это видео, нажмите кнопку «Нравится» и подпишитесь на канал, чтобы получать новые материалы. Супер, спасибо за просмотр и до встречи в следующий раз.